Вот канарейки отросли когти, сейчас я вам попробую показать сосуд, на которого надо обрезать. Вот смотрите какие длинные, вот в общем сосуд, на цвет его хорошо видно, он идет примерно вот до сюда. Нам надо отступить ну, 2-3 миллиметра и будем обрезать, можно маникюрными ножницами, можно вот такими если отступить все правильно никакой крови никогда не будет и птичка ничего чувствовать тоже не будет повторюсь если вы будете все делать правильно никакой крови никогда не будет смотрите на свет, можно на фонарик можно смотреть на, просто на свет, на солнечный там видно сосуды, они красные их нельзя не увидеть вот так я обрезаю Оготочки. Смотрим 2-3 миллиметра и обрезаем. Все вот так выглядят все когти. Обрезан вот этот. Даже еще можно подрезать. Тихо. Смотрите аккуратно тоже, чтобы пальчик не засунул. Все, птичке не больно, птичка спокойно себя ведет и один ноготочек остался у нас. На свет все очень хорошо видно. Если не зацепите нерв, никакой крови никогда не будет. Вот я все лапки и Смотрите, какие длинные были ноготочки у меня. Это ей все мешало.